Наша команда специалистов в области эстетической стоматологии проводит более 80 процедур профессионального отбеливания в месяц. Поэтому мы знаем об этом все. Опираясь на наш опыт и изучив различные системы домашнего отбеливания, мы создали свой уникальный продукт. White Secret – это простой, эффективный и безопасный способ получить красивую белоснежную улыбку в домашних условиях. Процесс отбеливания зубов происходит за счет атомарного кислорода, который образуется при соединении отбеливающего геля с поверхностью зуба. Атомарный кислород расщепляет пигмент до углекислого газа и воды. По мере продолжения процесса цвет зубов постепенно светлее. Такой принцип работы и у профессионального отбеливания, и у домашнего отбеливания системы White Secret. Поэтому своим пациентам я рекомендую использовать отбеливающие полоски White Secret. Отбеливающие полоски White Secret разработаны врачом-стоматологом и имеют ряд преимуществ. Абсолютно безопасны, удобны в использовании, идеально подходят для курильщиков и кофеманов, сохраняют длительный результат, и их можно использовать в любом месте. Мы хотим, чтобы вы улыбались и были счастливы, а White Secret делает это доступным.